Не так давно уволилась с руководящей должности с хорошей зарплатой, потому что начальство ущемляло мои права. Плоды многих лет работы достались другому человеку. Сейчас работаю рядовым специалистом с маленькой зарплатой. Все время думаю, сохранила ли я права или потеряла. Интересно услышать ваше мнение. Ваши права в этой социальной системе вы, конечно же, потеряли. Но вы, очевидно, приобрели что-то другое. Сконцентрируйтесь на ощущении собственного удовлетворения происходящим, когда вы принимали решение уйти, вы опирались на какое-то чувство, чувство достоинства, чувство справедливости, чувство свободы, сконцентрируйтесь на нем, позвольте ему заполнить себя от пяток до макушки. И в этом ощущении, так же, как и я э, говорила в самом начале, отвечая на вопросы других коллег, сконцентрируйтесь и задайте себе вопрос, что в этом состоянии самое ценное. Какая ценность позволит мне испытывать это состояние гордости за саму себя, свободы самой себя практически постоянно? Что это за ценность? Да, в той системе вы потеряли, но в новой вы, конечно же, приобретете, потому что это будет уже настоящее, это будет по-настоящему ваше. Не жалейте. Пока жалеете, настоящая не проснется. Она как будто бы постесняется, что ли, доказывать вам, что оно лучше того, что вы там потеряли. Просто сконцентрируйтесь на этом чувстве. Сделайте его доминантным. Поживите в нем хотя бы несколько минут. И пока вы в нем находитесь, эта ценность проявится. Просто это для нее среда питания. Она ею напитается, и она вам себя покажет. И, может быть, даже расскажет вам имя вашего Бога. Потому что это же его ценность, а не только ваша.